морской лестью ослепленные Зеленым вином славяне тешатся А Иуда с перстня потаенного Подсыпает в чаши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 Три родных людей, и уду, ловко выследил, пойманный за руку, значит, в нем растор, А кто-то в спину сталь всадил.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 были точными Да никто внимания Не обратил Где ты, где ты Северный ветер Где ты, где ты Приди скорее Ветер. Где ты, где ты? Приди скорее, и примири родных людей.